Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, студенты. Третья часть нашей лекции посвящена именно физической природе электроразионной обработки. Борис Романович занимался, занимался диссертацией. Тема диссертации его звучит так. Инверсия электрической эрозии металлов и методы борьбы с разрушением контактов. Достаточно сложное название. Что такое инверсия? Рин инверсия значит, означает обратный порядок. То есть чем же занималась эта группа? Группа исследователей, которая в 1936 году переехала в Свердловск. Они занимались изучением, каким образом два контакта которые находятся, каждый из которых находится под напряжением, значит, взаимодействуют между собой. Цель была, цель, устранить, устранить явление, которое называется эрозия. Итак, что такое эрозия? Эрозия ⁇ это изменение поверхности, изменение формы материала под действием определенных факторов. Это может быть ветер, это может быть вода. Это может быть электрический ток. В данном случае речь идет об электрическом токе. Что мы имеем? Мы имеем два электрических контакта. Обычная дрель. Обычный, обычный электродвигатель, который стоит на каждом станке. И что получается? Что между этими контактами возникает электрический, электрический разряд, который, который взаимодействует на оба этих материала по-разному. С одной стороны мы имеем анод, из которого удаляется материал. Если мы возьмем, нарисуем анод... Представляете, переходим на зеленый фломастер. Значит, мы имеем анод положительно заряженный. Так? Мы имеем катод отрицательно заряженный. И что? Для анода мы имеем уголь материала. Вы все прекрасно знаете выражение. Анодное разрушение. А анодная какой еще там это? Ну сейчас мы это как-то попробуем сформировать эти там вот. и что получается? Анод изменяет свою форму и вот этот материал просто уходит. Значит, на катоде отрицательном происходит наоборот. Наоборот, наращивание материала. Ну, может быть, оно не одинаково по форме, но, так сказать, соответствует, близко очень. Вот. И что происходит? Что здесь мы имеем аддитивные технологии, а здесь мы имеем субтертивные технологии. То есть здесь удаление материала, удаление, а здесь прирост материала. К чему привело развитие этих технологий в дальнейшем? За счет этого были получены очень важные технологические решения. Какие же технологические решения? Мы с вами сказали, что разрушение материала анода привело к тому, что... Итак, давайте подумаем, к чему же привело открытие супругов Лазаренко. Итак, значит, это обычная вода. Не очень. А обычная водопроводная вода. Но обычная, электро, э, обычная водопроводная вода, это ведь электролит. Э, никто ее не дистиллирует. Она насыщена мелкими различными солями, которые Которые растворены в ней. Значит, если вы делали опыты, да, то вы видите, что электрический разряд спокойно загорается на, на водопроводной воде и горит. Правда? Нужно сказать, что он загорается и горит при более высоких напряжениях. При напряжении 20-30 вольт вы его не зажгете. А вот 350 и до 500-600 до, до 600 вольт он у вас будет гореть. Это говорит о том, что в воде уже присутствуют различные соли. Различные соли. Итак, супруги Лазаренко значит, помещали два электрода. Один. Пусть будет красный, это у нас анод. Синий, это будет катод. Помещ, помещали э, в, в, в раствор воды. Помещали в другие жидкости. И они пришли к тому, что при помещении двух двух э, катода и анода, э, при помещении их э, в диэлектрик, в диэлектрическую среду, между ними возникает явление, которое называется явление электрофизический процесс, который называется процессом электроэрозии. Электроэрозия это процесс разрушения, материала анода, анода под действием электрического тока. Что мы имеем? Мы имеем то, что с анода происходит разрушение материала, а, с, а на катод, наоборот, материал, э, материал осаждается. Вы скажете, так это же закон Фарадея. Это было известно еще давно. Но, значит, это было известно давно для электролитов. Значит, но Лазаренко использовали как проводящую среду воздух, размещая два электрических контакта рядом, рядом с собой. Использовали электролит, так же как Фарадей. Значит, использовали диэлектрик. Значит, это в принципе могло быть какое-то масло. Это, это может быть масло и керосин. Масло и керосин. Один из... И последователей Лазаренко и, э, Ставицкий Борис Иванович использовал осветленный керосин и получил очень точную поверхность. Борис Иванович Ставицкий был родоначальником прецизионной электроэрозионной обработки или прецизионной электроискровой обработки. Вы скажете, как так? И одно и другое? Да, интересно. Когда мы смотрим YouTube, мы видим с вами что? один и тот же ролик назван с одной стороны электроэрозионная обработка, а в другом случае он назван электроискровая обработка. Что происходит? Происходит когнитивный диссонанс, так называемый. Значит, человек не знает, что, чему ему верить. Попробуем разобраться в этом. Это говорит о том, что электроэрозия это физическое явление, с одной стороны, но Искровой разряд это характер разряда, электрического разряда. Форма и характер электрического разряда. Кстати, для электрорасилованной обработки необходимо отметить, что возможен не только электрический, не только электроскровой разряд, искровой разряд. Возможен и дуговой разряд. Мало того, возможен переход, я извините, поставлю Возможен переход из, от одной формы разряда в другой и обратно. Вот. Поэтому, когда вы видите электроэрозионная обработка и электрорискровая обработка, можете сказать, что по сути это идет речь об одном и том же технологическом процессе. Только в одном случае речь идет о физическом явлении а во втором случае и речь идет о форме разряда а форма разряда как мы знаем из курса физики я вам советую посмотреть ролики мифи и мы сейчас немножко там вам дадим ссылочки на эти ролики искровой разряд в воздухе и там очень хорошо рассматривается значит разряд в вакууме электрический разряд в вакууме значит хорошо рассматривается электрический разряд типа коронного разряда дуговой разряд клеящий разряд И еще несколько видов разрядов. Удар молнии это тоже электрический разряд. Итак, давайте, давайте подытожим. Какие же формы технологии или какие же технологии мы получили после открытия Бориса Романовича Лазаренко и его супруги Натальи Асусны Мы с вами получили следующие технологии. Технология размерной электроэрозионной обработки что это говорит о чем это говорит о том что мы можем в объеме в объеме огромного куска материала произвести в любом месте произвести заданную за Выполнить отверстие заданной формы. Это может быть отверстие, как мы сказали, абсолютно любой формы. Треугольная, квадратная, прямоугольная в виде звезды, в виде звездочки, серпа, молота и так далее. Самые возможные, самые разнообразные формы. Итак, размерная обработка. Причем эта размерная обработка может быть и глухое отверстие, и может быть размерная обработка на полную глубину, сквозное отверстие. Следующее. Мы с вами сказали, что. Электроэрозионная обработка привела к развитию такого метода, который называется электроискровое лигирование. Возвращаясь к нашему, к нашему зеленому фломастеру, мы видим, что на поверхность катода осаждается, электрический, осаждается материал. Так вот, этот материал может быть, может быть, любого люб, э, любого химического состава и любой э, любой ну очень разнообразной структуры любого физического химического состава и очень различного фазового состава еще хочу сказать что для размерной электрозионной обработки достижения Достижение супругов Лазаренко привело к тому, что мы, можем, что мы можем резать материал любой по прочности, любой по твердости и любой по хрупкости. Представляете? То, что, не, то, что подчас очень сложно выполнить одним способом. Помните, мы с вами сказали в начале занятия, что... В начале лекции мы сказали с вами, что алмаз резали два года, а алмаз можно разрезать за, за несколько минут. И электроэрозионные способы в этом подмога. Значит, мы с вами говорим, что значит электроискровая обработка, значит нанесение на пок... различных покрытий на материал катода. Что это дает? Это дает прежде всего защитный защитный характер покрытия функциональный характер покрытия это может быть декоративное покрытие это может быть функциональное покрытие коррозионно-стойкое значит р-разионно-стойкое значит это может быть покрытие которое направлено на преодоление трения между двумя материалами значит и так далее, так далее, и так далее. Очень широкая, очень широкая. Это метод, который называется электроискровое лигирование. Еще один способ, который, который мы получили вследствие открытия Лазаренко. Какой? Между. Мы понимаем, что данный процесс происходит. Мы понимаем, мы понимаем, что данный процесс происходит в диэлектрике. О чем это говорит? Значит, температура диэлектрика может быть различна. Может быть различна. Она может быть комната, она может быть разогрета до 80-100 до градусов, но она может быть догрета до, до 0 градусов или еще ниже. там. Значит, что происходит? Между катодами и анодом воз, возникает эрозия. Да? которая приводит к чему она приводит к переносу переносу частиц одного такоподвода на другой такоподвод, Итак, мы с вами сказали, что в момент воздействия электронного потока на анод, на анод нарисуем здесь электрончики, вот так, воздействие электронного потока на анод происходит электрическая эрозия, эрозия частиц материала. Ну, эрозию частиц материала нарисуем вот таким образом вот значительно большие такие по размеру куски материала они могут быть от нескольких нанометров до сотен миллиметра до сотен миллиметра и так вследствие электронной бомбардировки оно, материала анода катод у нас рядышком минус значит, происходит вырывы вырывы из поверхности или разрушение поверхности материала анода к чему это приводит? это приводит, происходит эрозия эрозия этого материала это приводит к тому что отдельные частицы материала анода выходят из него в окружающую среду мы сказали, что окружающая среда это диэлектрик Дэлектрик. Хотя, если строго говоря, это может быть электролит. Ну, строго говоря, ну, то есть вода с раствором соли. Итак, мы с вами сказали, что эти, окружающие, эти частицы попадая в среду, что происходит дальше? После этого происходит рядышком в этом зоне, в этой зоне происходит скипание раствора. Потому что частица обладает достаточно высокой температурой. Что интересно, что температуры при эрозии достигают в отдельных случаях до 50 тысяч градусов. Я имею в виду, это локальные температуры, которые происходят в таких, так сказать, вот в локальной зоне так сказать, обработки. Но эти температуры очень и очень кратковременные. Они достигают по времени составляют доли, а может быть и тысячные миллисекунды. То есть это настолько кратковременный период времени, что материал, материал в отдельных случаях не успевает даже термообработаться. То есть никакого слоя, никакого слоя закаленного после после обработки электроразъёвная обработки не происходит. Но это зависит, всегда зависит от конкретных технологических режимов. В одних случаях мы можем иметь этот слой, в других случаях его просто нету. Значит, понятно, что если у нас съем очень маленький съем очень маленький, и энергия единичного, единичного разряда, который образует после себя в поверхности анода, ну.. Представим, что это круглая поверхность анода образует единичную лунку вот такой формы. Да? И эта энергия очень маленькая, но очень маленькая, это тоже, это, скажем, понятие растяжимое. Эта энергия может быть 0, 0, 0, 0. Вот так одна тысячная джоуля или меньше. Представляете, какая мал... Какое... насколько малая? Вот. понятно, что когда у вас такая энергия, вы можете получить что? очень низкую шероховатость, да? и очень высокую точность обработки. Почему? Потому что у вас по сути вот, не разбивает вот этот, э, так сказать не разбивает этот зазор. Итак, мы сказали, что здесь имеется очень высокая температура. Температура, тепловой поток, исходящий от этой частицы, он направлен в окружающую среду. Окружающая среда вскипает, и вы слышите с -с звук от шипящей такой, извините, шипящий звук от электро... такой потрескивание и, шип... и шипящий звук от Э, во время электроразводной обработки Вы это слышите Значит, Вскипает Здесь образуется достаточно большая температура Но Среды много А частица очень маленькая И она охлаждается И после этого что? После этого частица падает просто На дно На дно емкости с электролитом Либо емкости с диэлектриком Где есть это Понимаете? Что, что дальше происходит? Если этих, этот процесс долговременный, долговременный, то можно получить Достаточно большое число этих частиц. Это количество частиц может быть 1 грамм, 100 грамм, тонна, 20 тонн, сколько угодно таких частиц. Главное, чтобы процесс этот шел. Этот процесс называется процесс электроэрозионного диспергирование значит дисперсия ну, диспергирование, то есть получение очень маленьких порошков заданного, заданного размера значит про электроискровое легирование мы с вами сказали про электроразионное диспергирование мы с вами сказали про о электрообъемной, о, о размерной, о размерной, размерной электроразмерной обработки, мы с вами сказали, значит, это все дало огромный толчок. Книга, выпущенная в 1944 году, она дала огромный толчок, это была первая книга по Лазаренко, супругов Лазаренко по электроразионной обработке она дала огромный толчок развитию этих методов Лазаренко с супругой работали, работали в лаборатории профессора Усова Значит, и они работали в этой лаборатории для чего? для того, чтобы понять как электрические контакты электрические контакты работают между собой при приложении в электрическом потенциале. Значит, и что они заметили? Что при, при нет таки, они сделали несколько обобщений. В конце жизни Лазаренко их, это количество обобщений достигает 37. Что было замечено? Замечено, что при любом электрическом контакте происходит такое явление, которое называется электроэрозия. Значит, дальше. Значит, они начали Весовым методом Они начали замерять Какое же количество материала -то Уносится за счет эрозии Значит, Для разных материалов И поняли, что нет таких материалов Которые бы не Которые бы не подвергались этому явлению То есть каждый Такопроводящий материал Подвергается электрической эрозии В той или иной степени Значит, Есть материалы Которые подвергаются Меньше электрической эрозии. Допустим, медь, латунь, сплавы меди с цинком, вольфрам, молибден. Эти материалы значительно меньше подвергаются электрической эрозии. Значит, и как правило, эти материалы выступают в роли какого такоподвода? В роли косода Итак, мы с вами сказали о каких физических явлениях рассмотрели. Значит, мы. С вами сказали, что на анод направлен электронный поток. Этот электронный поток сжат, сжимается электрическим полем, магнитным, электромагнитным полем, сжимается электромагнитным полем. Значит, этот поток окружен, окружен ионами. Значит, эти ионы, эти ионы, значит.. Лазаренко рассматривал только что на анод направлено преимущественно электроны и идет электронная бомбардировка поверхности анода но я думаю что ведь ионы у нас имеются и положительного заряда и отрицательного заряда поэтому в моем понимании значит, и как бы в моем восприятии этого процесса положительные положительные ионы идут на катод катод а отрицательные ионы отрицательные ионы идут на анод на анод ведь мы видим в отдельных случаях мы видим и разрушение катода то есть для электролитно-плазменного процесса как правило разрушение катода оно незначительно и оно происходит преимущественно за счет электрохимических реакций Значит, вы знаете, что в медной трубке образуется медный купорос. Там. Значит, но в данном случае мы видим, что на катоде, на катоде... Но если мы посмотрим на электроразионный станок и электрод-инструмент, который латунный, допустим, электрод-инструмент, то мы увидим сразу, что значит, происходит достаточно мощная эрозия самого, со, со, самого катода. И если бы мы взяли электрод-инструмент в виде пластины в виде пластины и просто этот электрод-инструмент попробовали бы, ну скажем, опустить и проделать в поверхности определенную канавку заданной глубины, то мы увидели, что электрод инструмент начинает опускаться, опускаться и начинает терять свою форму и он вот так закругляется и если вы возьмете в конце он будет вот такой уже почему потому что здесь очевидно что здесь плотность электрического тока больше и выше то эти, здесь происходит больше, больше износ материала значит это это один еще момент значит мы сказали что при взаимодействии при взаимодействии электронного потока и эрозии Образуются лунки Причем лунки могут образовываться достаточно большие От чего это зависит? От чего зависит глубина лунки? Итак, мы с вами сказали, что Опять берем зеленый карандаш Итак, мы с вами сказали, что Образуются лунки разной глубины Первое. От чего это зависит? От чего зависит и глубина лунки? Ну, во-первых, глубина лунки зависит от мощности, от прилагаемой мощности. Чем выше мощность, чем выше э, мощность электрического разряда, тем соответственно глубина лунки будет больше. Значит, мощность по оси ординат значит, э, глубина лунки глубина лунки или размер лунки в миллиметрах по оси абсцисс Значит, увеличивая мощность электрического разряда мы приводим к чему? мы приводим к тому, что увеличивается и глубина лунки и размер его то есть увеличивается объемный съем материала мы с вами сказали, что Лазаренко, Лазаренко наблюдал и сделал 37 обобщений по поводу процессов, которые проходят в электролитах в диэлектриках но касается электрического разряда развития электрического разряда и он нашел общее и мы тоже в, нашей с вами, в наших с вами исследованиях в наших с вами практических занятиях тоже рассматриваем электроразионную обработку и электролитно-плазменную обработку и находим них достаточно много. Значит, а от чего зависит мощность разряда? От чего зависит мощность разряда? Мощность заря... разряда зависит от, от энергии. От энергии, накопленной конденсаторами. значит. И мы знаем, что в нашей электроразвивной установке на прошивном станке установлено, если я не ошибаюсь, 4 или 5... Вид, э, видов мощностей режимов. Установлено 4 или 5 режимов, которые соответствуют э, очень тонкой обработке значит, и с увеличением до очень э, до очень большой. И если мы можем э, сказать, значит, то э, глуби, про глубину я пока не, не, не могу сказать, и мы ее не замеряли, да? Значит, но диаметр этих, значит, диаметр лунки, которая образуется на на катоде вот я ее хорошо очень точно представляю эту пластину она рав, он, он равен практически идет от миллиметра до полутора миллиметров то есть такой размер до полутора миллиметров и, и это и это размер который идет на, на катоде на катоде Значит, на аноде идет меньший меньший размер так сказать, дефекта, вернее, ну, единичного дефекта, если можно рассматривать эту лунку, как размер единичного дефекта поверхности. Вот. Уважаемые коллеги, на этом позвольте подвести нашу лекцию по физическим основам к завершению. Значит, вполне возможно, что этого будет недостаточно, и мы еще, еще вернемся и допишем эту лекцию. Вполне возможно. Как, как правило, каждый раз, с каждой точки зрения, когда ты читаешь новую литературу, смотришь с разной точки зрения, тебе открываются разные моменты, разные моменты которые ты, ты начинаешь переосмысливать. И вот как раз вот этот процесс, это, самое, наверное, для тех людей, которые чему-то пытаются научиться, и чем-то овладеть. Наверное, это самый, самый важный. Вот этот процесс, можно сказать, что вот этот процесс развития, когда ты смотришь на одно и то же, пытаешься смотреть с разных сторон. Это позволяет тебе гораздо шире, шире воспринять эту информацию. На этом прощаемся. Значит, здоровья, успехов в учебе, отличных оценок на экзамене. До свидания. С уважением, Александр Попов.